Счастье не взвесишь на весах, Шагами не измеришь, его дают на небесах. Хоть веришь, хоть не веришь, Его нельзя купить, продать Или оформить в суду, Можно разбить или потерять. Как вещи или посуду, Потом осколки не собрать, В древеске разобьется, Всю жизнь его будешь искать, А так и не найдется. Хрупкое очень счастье, Неси его, как вазу, она и делится на части, Бери его все сразу и береги. Если уйдет, то больше не вернется, Ведь кто-то его жизнь всю ждет, А постричает, разменется, Без счастья жизнь пресна, Словно еда без соли, А с ним она красна, И нет душевной боли.